задачи d8 я смотрел опять пытаясь найти ошибки вот в наших значениях a и a в у авторов вот они почему-то с авторами мы расходимся решение то есть вот x2 равняется минус a при положительном направлении минус a при отрицательном почему-то вот мы получили ну с небольшим расхождением. Вот мы 47,594. Здесь я 57,8 округлен. А там у нас, значит, соответственно, 57,92. Но почему-то мы применяем это для разных моментов. То есть, я получил вот это для первого случая. То есть, который мы должны применить для начала. А у авторов а второй для второго случая. А у авторов эти значения А, как а, а, сказать, в другом порядке. И поэтому у них получаются другие значения времени. В любом случае я не нашел ошибки. Но опять-таки обращаю вот на ваше внимание. Может быть вы разберетесь вот в этом значении, сравнивая с моим решением. Но главное, что все остальное правильно. Здесь расхождение уже пошло в плане математики. Поэтому я буду решать дальше, основываясь на вот этих данных своих и вот этом значении А, соответственно. Но если вы укажете, где я прозевал ошибку, вполне я проверю и вполне соглашусь, если это будет справедливое замечание. Но сейчас у меня уже глаз, что называется, заплыл, поэтому давайте мы все-таки закончим. Там еще предлагается решить вторым вариантом, как бы приближенное решение. Вот здесь вот, где это в условии задачи, когда было сказано, решить двумя вариантами. Вычисление произвести точно и приближенно. В приближенном расчете пренебречь величинами первого и более высоких порядков малости относительно промежутка времени t. То есть если мы вычислили t, это у нас было значение вот, 4 сотых секунды. То есть если мы получаем вычисления, какие-то слагаемые с порядков тысячных, мы их не можем пренебречь. Но ну, здесь можно просто применить вот как раз таки вот эту самую теорему самую теорему об изменении импульса системы. То есть вот все, что мы делали, подготовительная работа, вот это вся, вот эти значения P1X, P2X и так далее, мы можем сейчас применить, записав ее вот в это уравнение. Только нам еще надо будет вычислить соответственно импульсы сил. Поэтому давайте вычислим заново эти импульсы сил. Это значит у нас будет приближенное решение. Значит, сил, напомню, у нас там было сколько. Значит, силы тяжести G1, 2, 3, сила реакции n точки и сила трения F-трения. Значит, мы все эти величины, в общем-то, вычисляли. Давайте просмотрим их еще раз. Итак, ну, проекции всех сил, всех сил g на ось x, они все будут равны нулю, и проекция, импульс, то есть импульс силы на проекции на ось G, это тоже будет равна нулю. Соответственно, точно так же будет равна нулю проекция силы F трения на ось Y равна нулю, это N на ось X. То есть нам осталось из, сколько здесь было сил? 5 на 2 оси 10 проекций. Вот здесь вот 3, 4, 5 проекций равны нулю. Осталось вычислить только значит, проекцию значит, силы Тяжести 1 на ось Y. Аналогично будет вычисляться. Это что будет? G1, но минус G1 dt проекция от 0 до момента времени T. Соответственно, это будет что? Минус М1Ж. Интеграл что? Dt от 0 до T? То есть это будет минус M1G. Далее, точно так же S2Y будет чему равняться? Минус 2M2GT и S3Y будет равняться минус M3GT. Теперь сила реакции N. Она у нас равна, я напомню, вот этой величине n равняется mg минус μ ε синус альфа. То есть s n на оси y равняется. Значит, вот абсолютно аналогично n умножить на dt от 0 до t, n y постоянное выносим. Это будет n модуль dt от 0 до t. Соответственно, будет это n Ну или как мы здесь писали. Еще раз говорю, вот Mg минус мю эпсилон синус альфа Т. Это будет Mg минус мю эпсилон синус альфа Т. Ну и теперь у нас сила трения. Я напомню, что у нас есть выражение и для силы трения. Это у нас равняется минус fn То есть направление мы считаем, что все время направлено против движения. То есть сила трения на ось Х... Проекция будет равняться, значит, минус Fn, выносим за скобку, интеграл от нуля до, за знак интегрирования. То есть выносим а, этот T, просто T. Здесь у нас что получается? Минус Fn умножить на T большое равняется минус F, вот это самое mg минус ну epsilon синус α умножить на T. Вот мы вычислили необходимые нам элементы, и теперь мы просто что используем вот эти, где они у нас вот эти уравнения: дельта p равно сумме импульса всех сил на ось x, проекции импульса всех сил на ось x, и дельта p y равно сумме s y всех внешних сил. Мы их записали. То есть, давайте запишем дельта. Повторюсь, откуда я беру эти значения? Вот они у нас, где P1X. Вот они, P1... Чуть а, выше. Вот P1X, P2X, P3X. И вот P1Y, P2Y и P3Y. А, нам надо еще стоп. Это я же брал. Нам надо выписать стоп. Тогда да, давайте запишем, чтобы не запутаться окончательно. То есть я сейчас решаю вот это уравнение, но для... Значит, дельта x равняется сумма SEX и дельта PY равняется сумма SEY. Теперь мне нужно, что значит, для дельта PX мне нужно значение в два момента времени. То есть, у меня здесь вот э, есть, где они, вот эти значения, это в любой момент времени. То есть, P1X равняется M1V1, а P1Y равняется 0. Но мне нужно, что в момент начальный, то есть P1 нулевое, оно равняется M1V 0 фактически. Но P1Y нулевое это PX нулевое. Да? Давайте, чтобы не запутаться, PX1 нулевое, PY0. 1 нулевое, но оно всегда равно y. 1 в конечный момент равно нулю. Здесь значит, а вот здесь PX1 в конечный момент оно равно вот вычисленному у нас значению. Вот этому значению V1. То есть мы запишем его как M1 V1 конечная. Это раз. Далее, что у нас было? У нас было P2X и P2Y. Эти значения мы тоже вычисляли. Они были, значит, связаны вот M2V1 минус омега-2R2 косинус альфа. То есть, M2V1 минус Омега-2, R2, косинус альфа. А здесь было М2, Омега-2. То есть, Омега-2, R2, синус альфа. Вот эти значения. М2, в 2 R. Ну, я сразу заменил на Омега-2, R2. И теперь, опять-таки, составляем таблицу для начального и конечного момента времени. Значит, это постоянное, это постоянное, то есть это в оба момента у меня, что P2Y у меня а, извиняюсь, Омега-2 у меня равно нулю в конечный момент. То есть, в конечный момент это у меня равно нулю. То есть, P2Y нулевое равняется эти значения начальные я беру. То есть, m 2 омега 0 умножить на R2 синус альфа. А в конечный момент P2 y конечное равно нулю, поскольку омега 2 равно нулю. Далее P2x в начальный момент равняется M2 V нулевое минус омега нулевое R2 косинус альфа. А P2x конечное будет равняться, значит это равно нулю, поскольку омега 2 равно нулю. А здесь мы будем просто писать М2, В1, конечное И теперь у меня остается что? Третья у меня была формула, я напоминаю, p 3 x и p 3 y Они у меня были равны все то же самое, только с М3. М3 здесь было В1, переносное движение, минус омега 2. Здесь у меня был, значит, какой множитель, давайте вспомним. в 3 r ну, я вычислял этот множитель. Куда он у меня тут делся? Ну вот, омега-2, 3R, э, омега-2, 3R2 плюс R2 пополам. Вот омега-2. Значит так, 3R2 плюс R2 пополам. Умножить на косинус альфа. И здесь, соответственно, будет М3 омега 2 3R2 плюс R2 пополам на синус альфа. Соответственно, в момент нулевой P3Х 3 то есть нулевой момент равен М3 V0 минус омега 0 3R2 плюс R2 пополам косинус альфа. Ну, а в конечный момент P3X конечная будет равен, значит, что это равно нулю, то есть M3 V1 конечная. И здесь у нас, извиняюсь, и здесь у нас, соответственно, будет P3Y в начальный момент будет равен Значит, M3 омега нулевое 3R2 Плюс R2 пополам синус альфа. А P3Y в конечное будет равно нулю, потому что он равен нулю. Итак, давайте запишем, что у нас получилось. У нас получилась следующая вещь. То есть, вот в эти законы записываем. Дельта x. Дельта x это значит из всех конечных. То есть, вот этого, этого и этого. Отнимаем все начальные. Что это получается? Ну, здесь у меня будет общий множитель. М1, В1К, М2, В1К, М3, В1К. В1К общий множитель. Поэтому получится их сумма. Значит, М v1к далее минус вот эта сумма минус и давайте опять я поставлю квадратную скобку какая же у меня тут сумма есть ну m1 v0 m2 v0 m3 v0 присутствует в каждом по оси x Поэтому получится V0 общий множитель. Получится значит M V0 и дальше. А здесь я складываю еще вторые слагаемые. То есть вот это слагаемое и вот это складываю. Но они у меня со знаком минус. Поэтому я здесь запишу минус, что M2. Ну и давайте посмотрим. Омега 0 и косинус альфа. Омега 0 и косинус альфа у меня все-таки общий множитель. Поэтому давайте я не так делаю. Давайте я Омега-0 косинус альфа вынесу. А останется вот здесь в скобке, что М2, Р2. А здесь в скобке, соответственно, плюс уже М3. 3Р2 плюс Р2 пополам. И это все равняется. Это у меня дельта ПХ записал в сумме СХ. Где у меня сх это равно нулю, это равно нулю. То есть единственное с x у меня где? Вот это сила трения. То есть равняется минус вот эта величина. Минус где она? Вот. Минус f mg минус μ синус альфа t равняется минус f mg минус μ эпсилон синус альфа T. Это первое уравнение. Вот оно, да. То есть Записали первое. Теперь нам нужно записать второе. То есть, все то же самое делаем для у. Из всех конечных у, они у меня, значит, равны конечные у. 0, 0, 0, 0. То есть, 0. Минус. Вычитаем сумму всех начальных у. Сумма всех начальных игреков. Это что у меня будет? Вот этот y. Вот этот у начальный, он равен 0. То есть вот этот и этот. Вот эти два игрека у них омега 0 и синус альфа общий множитель. Поэтому давайте минус. Омега 0 синус альфа общая. А внутри в скобке останется, значит, что? М2, R2. Ну, тот же самый множитель. Да... Минус, значит, M2, R2 и плюс M3, 3R2 плюс R2 пополам. Собственно говоря, что ж я вытворяю, это ж у меня множитель мил. Где у нас множитель мил? Вот у нас это множитель. у Ну, есть та самая у меня приведенная масса. То есть, я получил вот в такой форме. Да, и это равняется, еще я здесь забыл дописать проекцию всех э, сил по оси Y. То есть, вот сумму всех внешних сил на оси Y. Значит, это что? У меня 0. И вот эти 1, 2, 3, 4 силы я суммирую. Это со знаком минус, это с плюсом. То есть, это равняется mg. МЖ минус МЮ эпсилон синус альфа Т минус и здесь я повторяю, я беру вот эти суммы м 1 т м 2 Gt, м 3 Gt, все со знаком минус, т за скобку остается масса. То есть, минус МЖ минус т То есть, вот я получил систему уравнений для решения с помощью э, теорема об изменении импульса механической системы. Ну давайте закончим в следующем фрагменте, а то мы очень сильно разошлись по времени.